Замечательная печка. Получается здесь ну здесь хоть как-то, хотя дерево примыкает к печи, да? Здесь совершенно примыкает. Здесь пленка. Пластиковая пленка. Прямо примыкала к печи. И что еще интересно. Здесь были гвозди. Вот он. Он был вбит прям в трубу. То есть в гости-то Работу нельзя убивать по-моему. Внизу было сплошное бутовое кладка, сплошником. Здесь 12 рядов, и четыре из них были закопчены, то есть вот до сюда было закопчено. А здесь видно, то есть до выхода дыма снизу на улицу, то есть на кухню осталось всего три сантиметра. Вот. Удивительно.